Приехали за третий обезьянка короче, на ровно. Не дай мне. с меня в чаще скинь? Борошок. Где же ты, где же ты-то? Хочу тебя найти. Систа! <смех> <смех> Доброе утро. Доброе утро. А сегодня 31 декабря. Мы идем а? завтракать! Смотрим сюда ехать на завтрак. Hello. Morning. Morning. Morning. Morning. Это так голодная такая? Да. Готовься сожрать целую Хочу хоть ей, господи. Хочу нет, только вчера. Да, ты же боишься, что тебя не Да иди сюда. Мне бы тут сырого крабы дали объемочек. Сожрала бы с клешнями. А что это так уже Манго, я так думаю. А у нас манго. Арбуз. Такой сладкий. Офигеть. Mm -hmm. Мне кажется, руками можно взять и поесть. Я буду есть какая-то я это это? Нет. Воспитание. Давай покажем дом. дом. Дом. Держи. Решили это. не брать номер. уселились в виллах местных. Такая территория, 6 вилл. разделены пополам каждая. Типа мне надо? Руббург. Ру Ру Милость спросим. У ну, него же трусов нет, которые я убрала заранее. Как чуть -чуть. Ну что, обычно, а? Номер? Душ. Какие-то шансы? Сейчас Женька вставит линзы и поедем по острову кататься. Сегодня мы поедем смотреть на местных эндемиков. Колумбусов. Которые живут только на Занзибаре. На Красные, как колумбусы или как они называются. Сейчас узнаем. Вот наша ласточка. Машину сняли за 30 Открывай. долларов в сутки. Открывай, сейчас наверное горит. Сейчас да, едем да, по острову да. в сторону Джазани Фореста и заодно посмотрим, как люди живут. Взяли с России шоколадки детям раздавать. Но Женька их спрятал, не хочет отдавать. и коленок набрали. Будем детям раздавать. Ну, посмотрим. Ладно. Ну, поедем. Вот, по кстати, можно ездить только 50 километров в час. Да, да. Это всему это острову. Ярко. В облако Мою любовь Септитно, вечно Небо воняет, дарит ночь Который тебя Встречал навстречу Что самое главное Когда ты едешь в дальнюю дорогу По Занзибару на машине Наверное взять права Да, Леш? Было бы неплохо мы проехали где-то половину пути, теперь мы проедем вторую половину пути, но в обратном направлении. Возьмем права и поедем обратно, куда мы хотели. Приехали смотреть Красных Коломбусов. Mm -hmm. вот Скажи передо да? Приехали за третьей обезьянкой, Красных Коломбусов. Билет стоит 12 долларов. И обязательно с едом. Трофте нельзя. Алекс, Джени. We are ready to go. Okay, already. Oh, you come from Russia? From Russia. Oh. <g allá> Russia yeah, I think it's Italian and Russian. Aha, I think. And we are from here, from Zanzibar. Yes. My, my. I'm born here. Uh -huh. This is my island. We have two kind of Короче, обезьян мы так и не нашли. Иди у нас ведет в мангровый лес. Не в манговый. Не манговый. Жень думал, что там мангу дают. А мангры. Тут, конечно, на камеру ничего не видно, но тут коричневый краб сидит. А я его не... не видно. Не видно? <laughs> ну попробуй дайди сейчас убеждать тебя. So <laughs> О, это бив. Огромный! Если бы я его увидела, я бы... Вообще... Офигеть! Мандровый типичный лес Занзибара. Ты знаешь эхо? Слушайте а, эхо, яко. In, I don't know, in Russia. Эхо. Uh, эхо. Э э. Yes. Надо сделать, Что А Самка. Если сосками, то самка чужой ой, Я да, просто обезьян. Ну же делал их ну, вот, людям данихал. Ну, а мы ну, так смотрим обезьян. Может, Она так обгрызает, еще резинка а Вот едет. смотри, как я. <звук> Дотронулся до хвоста. Ты так посмотрел, тут еще шалел что ли? Нет, а пока этот не видит. Потрогай. Потрогать, потрогай, <звук> <иди, звук> смотри что нам с вами разбирается пока Гид не смотрел, не мы смотрю пот... пока гид не смотрит мы потрогали обезьянку ну не мы я в тюрьму не пасают не надо у меня я достал ее трогать они привыкли так жестко не мне кажется, уже все то не гоняйно. Пожалуйста, укрепляйте с мягчей, сейчас кинем. Борошее. Монки. Oh. Поехали. джамбо шоколад Чоколад, русский. Санте. Санте. Санте. Пожалуйста. Как, пожалуйста, говорить надо, да? Не знаю. Джамбо! Чок-чоколад. Они, правда, дети такие красивые. Глаза особенно у них яркие. Джамбо! Ямбо. Ямбо. Спасибо. Я даже английский знаю. Джамбо Да, маликум. Маликум рули. Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Попробую. В смысле? Ну, может себе... Давай же, попробуй. Давай, давай. Давай же, попробуй. Давай, давай. Давай, давай. Перец. If you would like to make black paper, you have to have this red seeds. Then you have to dry in the sun, then it will be black in color. Did you see red banana? Oh, no. red banana. What? Mm -hmm. mm -hmm. That's coffee. Coffee. Mm -hmm. How do you call coffee? Coffee. Coffee? Coffee. Okay. So that's coffee tree. But this is the robust coffee because there is Robuster in Arabic. Here we have these plants, as you can see. Видишь? Да. А вы о кардамоне? Кардамон. Класс. Мускатная рейр. Шива. Ванилька. Ванилька. Ваниль, да, вы хотите ваниль. Так, это ванилька. Ананас. Класс. Класс. Класс. Да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да harvesting the back side of the <laughs> trees there. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Yes, cinnamon. Thank you so much. Oh, mm -hmm. shit. Matata. Hakuna Matata. Pole, pole. Imbir. Ah, Imbid. Imbid. Mm -hmm. Cool. Okay. Mm. That? Yeah. Spicy. Very good. <laughs> you, are, you have to try. <laughs> very good. <laughs> Look at the seeds. Uh-huh. thank mm. you. Uh, It is called durian. Ah, uh, It's very sweet like candy. Very delicious. Uh -huh. You yeah. want to try? Uh, maybe red? Okay, try that. Be careful. Поле-поле! Систа! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О! О!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 Zuri sadan Hati Wagani Wakari Bishan Hakuna Matata Jambawana Havari Gani Surisana Hati Wagani Wakari Bishan Zibayetun Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Как матата. <laughs> Да, Класс. Супа тести. Посмотрите на размер этой креветки. Она больше чем жизнь на лицо. <свот> Нет, <свот> эта креветка была реально больше. Она такая вкусная. Это просто, вообще, гостиная мючишка. Нашли правда. местный ресторанчик, фишермен. Едим первый раз, можешь сказать, за день. С <клес> утра только фрукты. И омлет. Который ты не стала. Ну это стоило того, чтобы не есть везде. Я бы два дня не ела. Просто Просто огромные порции. Да, это все очень вкусно. Это вообще...